Лекция Весна-Лето 2022 года Фабрика шанель Пенза. Красивый летний габилен называется июль Жесткая сумка Формованная Вот такое дно Без ножек Красивая декоративная кисточка На задней стенке кармашек на молнии Внутри длины ремень прячется Вот он который цепляется на карабинах вот здесь, с обеих сторон. Внутри перегородка. Сейфик на молнии, который делит сумку пополам. И цена этой сумочки. Ручка, отделка, выполнена из эко-кожи. Основа все селитексте а, выглядит мягкая модель. С красивой, шикарной, двойной кисточкой. Двойной вход, дно без ножек, два входа, два отдела, два отдельных входа внутри. На задней стенке карман на молнии, на передней два кармашка. Плюс три наружных кармана. Ее цена 2600 рублей. Длинного дополнительного ремня здесь нет. Желаю здоровья вам и вашей семье. Ваш солнечный эксперт. Пока.